Всем привет! Семилетние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри, давно завоевали любовь публики. Шоумен и певица стараются вложить своих детей по максимуму и всячески способствуют их всестороннему развитию. Так, на днях 44-летний шоумен показал, как они с дочерью танцуют танго. Лиза выступила прилежной ученицей и продемонстрировала не только свои хореографические, но и сценические навыки, а этого у нее не занимать.